Мирзанур Галимов окончил Елабужский учительский институт ровно 70 лет назад в далеком 1952 году и с тех пор связал свою жизнь со школой. Его студенчество пришлось не тяжелые послевоенные годы, когда промышленность и народное хозяйство страны были в упадке. Однако упорный труд и большое стремление к знаниям помогали юноше стойко переносить все тягости жизни вдали от родного дома. Я очень старательно учился. Наверное, я... Раньше ночи первого часа не спал. Все знали, что я хорошо учусь, стараюсь. Мы 14 человек жили, студентов в одной комнате. Очень бедное время. По талону хлеб купили магазин. Напротив института был магазин. Если опаздываешь, кончается. И все останется голодным. Поэтому один человек из этой комнаты из 14 или два выходим три 3 часа ночи очередь занимать напротив магазина. Занимаем и после как начинается работать магазин, все выходят за мной значит, все 14 человек халип получают. Вот так. Окончив Елабужский институт в возрасте 20 лет, Мирзанур Галимов вернулся в Муслюмовский район, где и начал работать учителем физики и математики в родной Митряевской школе. А спустя 10 лет стал ее директором. За свой долгий путь в профессии, составивший более 40 лет, Мирзанур Миргалимович воспитал сотни учеников. Некоторым из них даже довелось пойти по стопам своего учителя и поступить в педагогические вузы. Надо учиться желание. Надо быть самостоятельным. Уметь держать среди студентов себе. Елабужский институт Казанского федерального университета поздравляет Мерзанура Галимова с 90 летия Желает здоровья и долголетия, а также выражает глубокую признательность юбиляру за большой вклад в воспитание подрастающих поколений. Карина Саяхова, Универньюз.